Я уже 15 лет живу в Японии, и второй год работаю в институте Рикен. Это один из основных партнеров Казанского университета в Японии. Вот. Но на самом деле я нередкий год здесь. Вот. Я, наверное, общей сложности провожу 3-4 месяца в году здесь, потому что у нас идет бурное развитие взаимоотношений научно-исследовательских между Казанским университетом и японскими вузами, в том числе вот с центром Рикен. У нас формируется такое такая стратегия, такой подход, когда мы делаем, как вот сегодня, как вчера рассказывал, зеркальные лаборатории, которые позволяют японским специалистам приезжать здесь делать эксперименты, а нашим, соответственно, специалистам стажироваться за границей. У нас лаборатория называется «Экстремальная биология». Вот. И вот, вы знаете, как вы думаете, вот, как можно вот, наш, скажем, университет да, вот, или свою группу, вот, вот, какой не все, что сделать ее известно, как выбрать ее лицо. Да? И, может быть, на стране не хватает каких-то научных мощностей, чтобы производить огромное количество данных, там, секвенировать, там, изучать геномы там, сотен тысяч людей. Но мы сфокусируемся на другом, мы выбрали несколько очень интересных групп организмов, которые от отличаются уникальными способностями к выживанию. Это значит, что есть такая пиявка, например, в которой можно просто жидкий азот, она полностью кристаллизуется, а потом на столкнулись, она оживает и дальше ползает. Да? Или такой модель, который для рыбалки используется, можно высушить, послать на Марс, он вернется и будет живой, к примеру. Да? Или вот, например, сон. Да, только вот существовать похожее на мышку, может спать может 11 месяцев в году. Да? Вот. То есть вот есть такие очень интересные существа, которые обладают между такими интересными феноменами, которые в принципе очень полезны для. Да что же говорить, например, куриное яйцо. Развитие эмбриона куриного можно остановить понижением температуры. Вы знаете, да, что есть такие случаи в деревне, да, что из холодильника с яйцом нагревается, из него будет цыпленка. Это же огромная фундаментальная проблема, как можно затормозить а развитии целого целыми не убивает его. И вот поэтому у нас как бы одно из направлений, это вот такая вот у нас лаборатория вот до этого года, которая существовала, вот этот один из лабораторов назывался «экстремальная биология». То есть это, как мы говорим, такой слоган «от уникальных организмов к уникальным технологиям», то есть на поле человека. Вот с этого года, вот, благодаря развитию, выбору одного из стратегических направлений университета и развитию отношений с японскими вузами, мы немножко расширились в область трансляционной медицинской практики. То есть оказалось, что есть много каких-то таких внезапнутых дыр, проблем, которые в принципе, могут помочь решить технологии, которые активно принимаются за границей. Вот, вы знаете, там риск, риск возникновения рака. Вот знаете, например, все, говорю такую страшивку, что при классической вот, принятой, скажем, на Западе практики скрининга предрасположенности к раку груди, например, у женщин, вот, если брать, вот, например, вот, используют Татарстан, 80 женщин будет у больных, соответственно, недополучат ну, вот, качественного медицинского обслуживания. Да? И это вот именно те вопросы, которые нужно решать, и они, тем не представляют собой еще и огромный научный интерес. То есть второе вот направление, которое образовался, вот такие практические вещи. В области онкологии, в области мышечной дегенерации. Знаете, там большая проблема устаревания населения. И при постельном режиме у нас знаешь, космонавтов в космосе у нас на Земле атрофируются мышцы. В общем, непонятно, как это контролировать. В общем, мы сделали так. Мы взяли работающую технологию, да, вот, геномных исследований, которые используются за границей, в частности в Японском институте, где я работаю, и перенесли, прив... привлекая конкретные задачи. Специфичные для нашего региона и решая их с использованием этих вот технологий. Вот в этом ключе мы предполагаем развиваться, чтобы отвечать на вопрос, зачем вы это занимаетесь, как это помогает людям, и с другой стороны делать вклад именно в мировую науку, потому что это феномен...